Во всем мире наблюдается огромный спад психического здоровья. Поэтому мы стремимся создавать больше контента, чем когда-либо. Спасибо за участие в нашем путешествии. Вы когда-нибудь теряли энтузиазм к тому, что когда-то было новым и захватывающим? Или вас пугает мысль о том, что придется работать долгие, тяжелые часы над проектом, которые не приносят вам удовлетворения? Если это так, то, возможно, вы чувствуете выгорание, то есть потерю мотивации, которая когда-то заставляла вас продолжать работу. Отсутствие стремления делать то, что вы или другие ожидают от вас, и отсутствие желания закончить начатое. Итак, вот шесть признаков, указывающих на то, что вы выгораете. Первый. Вы много работаете, но, похоже, не достигаете своих целей. Если вы работаете все больше часов, но не чувствуете связи со своими целями, возможно, вы находитесь на грани выгорания. Выгорание приводит к тому, что вы чувствуете себя невовлеченным в работу. Возможно, вы просто работаете на автопилоте, выполняя работу, но не чувствуя смысла в том, что вы делаете. Когда это начинает происходить, вам, возможно, нужно сделать шаг назад и оценить свои цели. Является ли то, над чем вы работаете? Тем, чего вы действительно хотите или это чьи-то ожидания от вас? Можете ли вы как-то изменить ситуацию? После этого вы сможете решить, действительно ли выбранный вами путь является достойным. Никогда не поздно изменить направление, если вы этого хотите. Второе. У вас нет желания общаться с друзьями. Избегаете ли вы общения с людьми, даже с теми, с кем вы близки? Легко забыть, каково это жить жизнью, когда вы зациклены на бесконечной куче задач. Вы можете быть настолько поглощены своими обязанностями, что вам будет трудно найти время для общения с друзьями. А когда вы все же находите время, чтобы встретиться с ними, вы можете чувствовать себя раздраженным, потому что вы предпочитаете быть продуктивным и работать. Хотя выгорание может быть источником склонности к избеганию, многие другие условия также могут привести к этому. Поэтому всегда лучше поговорить с психотерапевтом, чтобы действительно понять глубинные мотивы ваших действий. Третье. Прокрастинация стала второй натурой. Часто ли вы откладываете выполнение задач на потом, потому что они кажутся бесконечными? Когда вы сталкиваетесь с масштабами всех задач, которые необходимо выполнить, вам может быть трудно начать. Вы можете откладывать дела до последней минуты, заставляя себя торопиться и испытывать стресс. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему вы всегда оказываетесь в этой петле, то, возможно, причина в том, что промедление проистекает из чувства перфекционизма, когда вы хотите сделать все как можно лучше, и из-за этого вы можете откладывать работу и тратить больше времени на обдумывание проекта, чем на его реальное завершение. Если вы обнаружите, что откладываете дела на потом чаще, чем обычно, попробуйте разбить свои задачи на более мелкие и управляемые части. Таким образом, вы не перегрузите себя большими целями, но при этом будете продолжать работать над их достижением постепенно. Номер четыре. Вы чувствуете неуверенность в своих силах. Вы постоянно сомневаетесь в своих силах и сравниваете себя с другими людьми. Если да, то, возможно, вы столкнулись с распространенной причиной выгорания. Когда у вас много дел, бывает трудно расставить приоритеты, что может привести к ошибкам и неудовлетворенности своей работы и, в конечном итоге, своими способностями. Легко зациклиться на талантах других людей и забыть о своих собственных, особенно если вы работаете в сфере с высокой конкуренцией. В таком случае попробуйте сосредоточиться на своих сильных сторонах, работая над достижением своих целей. Номер пять. Вы не испытываете чувство удовлетворения от своей работы. Получение признания за ваши усилия не значит для вас практически ничего. Выгорание часто связано с отсутствием интереса к текущей ситуации. Вы можете обнаружить, что вас не волнуют результаты ваших проектов, и вместо этого вы радуетесь только тогда, когда с ними справляются. Например, преподаватель может похвалить вас за успеваемость на университетском курсе. Но если вы изначально не хотели заниматься этой специальностью, или работа показалась вам неинтересной и не соответствующей вашим личным мотивам, вы не почувствуете никакого удовлетворения от его похвалы. И номер шесть. Вам кажется, что ваша ситуация безнадежна. Вам кажется, что из ситуации, в которой вы находитесь, нет выхода? Люди, которые выгорают, часто не могут найти чувство гордости за свою работу. Как будто их эмоциональный колодец пересох, и у них нет мотивации делать что-либо, что могло бы подтолкнуть их в правильном направлении. Может быть, трудно подняться над этим, но знайте, что вы не одиноки. Обратитесь за помощью к другу или любимому человеку, а если вы не можете справиться с этим самостоятельно, обратитесь к психотерапевту. И последнее, не забывайте время от времени уделять время себе. Важно выходить из дома и общаться с друзьями. Наслаждайтесь занятиями, которые приносят вам радость и почаще отдыхайте. В конце концов, мы не созданы для того, чтобы жить как машины. Если у вас мало времени в сутках, вы всегда можете начать с таких простых вещей, как ежедневная прогулка или время, проведенное с друзьями или любимыми. А вы относитесь к каким-либо из вышеперечисленных признаков? Есть ли такие, которые мы, возможно, упустили? Поделитесь ими в комментариях ниже. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с теми, кому оно может понравиться. Как всегда, ссылки и исследования приведены в описании ниже. На этом пока все. Увидимся в следующий раз.